Александр Иванович Куприн Царев гость из Наровчата» 1933 год Прежде всего, надо осведомить читателей о том, что такое Наровчат. Ибо слово это ни в истории, ни в литературе, ни в железнодорожных путеводителях не встречается. Так вот... Наровчат есть крошечный уездный городишка Пензенской губернии, никому неизвестный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки по русской охальной привычке дразнят его. Наровчат одни колышки торчат. И правда, все Наровчатовские дома и пристройки построены исключительно из дерева без малейшего намека на камень. Река Безымянка протекает от города за версту. Лето всегда бывает жаркое и сухое, а народ — ратазей. Долго ли тут до божьего попущения, так и выгорал из года в год славный город, выгорал и опять обстраивался. Однако бедным городом наровчат никак уж нельзя было назвать. По всему уезду пролегала превосходная хлебная полоса, природным густым черноземом, на две сажени в глубину никакого удобрения не надобно. Урожай. Это груши, яблоки, сливы, вишни, малина, клубника, смородина, прямо хоть на международную выставку. А рогатый скот, домашние откормленные птицы и молочные поросята далеко превосходили и оставляли за собой не только Тамбов, но и Рославль. Рабочей, крестьянской силой была преимущественно мордва. Захожая издревле племя – Родня, с одной стороны, финнам, а с другой стороны, венгром, Народ туго понимаемый и языческий, но добродушный, уживчивый, не знающий отдыха в работе, трезвый и находчивый. Мордовские цветные вышивки на женских одеждах до сих пор известны всей России, так же, как и мордовская упряжь и мордовская обувь. В Рязанской губернии до сих пор еще говорят о человеке скрытном и лукавом. Просто он прост, да простота-то его, как мордовский лапоть о восьми концах. Что же касается до помещиков, то почти все они состояли из татарских князей. Роды свои они вели от Тамерлана, то есть Хромого Таймура, Чингисхана, Тахтамыша и других полумифических восточных владык, но уже давно отошли от веры Магометовой, а русскую грамоту разбирали кое-как, а то и вовсе не разбирали, однако карточная игра прочно привелась в норовчате. В почтенных дворянских домах играли в проферанс по копейке очко. Духовенство резалось в стукалку, а в благородном собрании процветал серьезный штос, за которым проигрывались не только крупные ассигнации, но порою коляски с лошадьми, крепостные мужики, бабы и девки и целые имения. Как уже сказано было выше, замечательных и примечательных событий в Наровчате никогда не происходило. Даты времени отсчитывались по мелким домашним происшествиям, но был все-таки в утлой и скудной летописи безвестного городка наровчата один-единственный случай, который смело можно назвать необыкновенным и которому в свое время с пламенной резвостью завидовали и толстопятая Пенза, и раскормленный Тамбов, и богатая магометанская мыльная Казань. Да и в самом деле было чему завидовать вскоре после победы над Наполеоном и двадцатью языками великой победитель, незаввенной памяти государя-император всей России Александр Павлович, высочайших соизволил осчастливить уездный город Наровчат своим милостивым посещением. Милость, с какой стороны на нее не погляди, столь же громадная, сколь неожиданная и неизъяснимая. Правда, давно уже всем верноподданным россиянам была известна благородная любовь Александра Павловича к далеким путешествиям по своему царству. Недаром же после его кончины некий смелый Витя сказал краткую эпитафию – всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Однако прибытие царя, в скромный Наровчат, имело свой особенный чисто Наровчатовский характер. Для сокращения пути на Казань государевые передовые вожатые решили проехать через Наровчатовский уезд и следить на по мосту через речку Безымянку. Так и расположили маршрут. Ну, увы. На Безымянском мосту злой рог подстерегал императорский кортеж. Никто из императорской свиты не догадался своевременно удостовериться в состоянии моста. Это такие ротозеи. Государев Денский Дармес был и в меру тяжел, а Безымянский мост не ремонтировался лет так с 30-35. И вот произошла страшная беда. Тяжеловесный экипаж был на самой середине, когда ветхий мост рухнул и развалился на мелкие части. Бог хранил своего избранника. Пострадали, и то не смертельно, форитеры и ездовые. Государь же отделался сильным ушибом левой ноги. Всем известно, что Александр Павлович был истинным ангелом во плоти. Он всем простил и ни на кого не гневался, наоборот, ласково утешал пострадавших и ободрял растерявшихся. И так как врачи настаивали на немедленном отдыхе для излечения ушиба, то государь милостиво соизволил принять гостемприимство в роскошном доме у предводителя дворянства Иннокентия Владимировича Веденяпина» куда он и был перенесен на носилках со всеми предосторожностями. Воистину, прекрасная душа победоносного царя Всероссийского была полна доброты и благоволения. Когда ушибленная нога Его Величества пришла в такой порядок, что, будучи обвязанной крепкими бинтами, не препятствовала Александру Павловичу осторожно передвигаться с места на место – то государь с прелестной улыбкой дал свое согласие наровчатовским дворянам присутствовать лично на торжественном балу в честь выздоровления обожаемого императора. Бал этот, дававшийся в просторных залах благородного собрания, был сказочно неописуемо великолепен. Забинтованная нога не позволяла государю принять участие хотя бы в традиционном весьма нетрудном полонезе, но на усердные танцы на ровчатовского бомонда, обучавшегося хореографическому искусству заезжий француженский депудель, он глядел, сидя в почетных креслах, с большим вниманием и с благосклонной радостной улыбкой. Ему особенно понравилась парочка Хохряковых, мужа и жены, оба они были кургузенькие, бузатенькие, но ужасно манерные и жеманные. Вероятно, во всем мире не бывало видано таких вычурных, незатейливых гротесков, которые откалывала с важностью чета Хохряковых. Глядя на них, деликатный Александр Павлович делал все усилия, чтобы не расхохотаться громко. Но когда Хохряковы окончили свой черед, он послал к ним адъютанта с просьбой узнать, не будут ли они так любезны, чтобы повторить свой танец. С неописанным наслаждением исполняли они желания императора, но этой чести было еще мало. Покидая зал и поблагодарив на Норовчатовское дворянство, государь отдельно позвал к себе Хохрякова и ласково сказал ему, «Я с удовольствием любовался вашими танцами и очень жалею, что моя жена не могла их увидеть. Но если вам придется когда-нибудь приехать в Петербург, то милости прошу ко мне во дворец, я охотно представлю вас ее величеству. На другой же день государь покинул Наровчат. Казалось бы, ничего особенного и не произошло, если бы господин Хохряков действительно не съездил бы в Петербург к самому царю, и вот что он поведал об этом путешествии. Ехал я на Почтовых девять дней с небольшим, пока не приехал в Санкт-Петербург. Ужасно большой город. Раз в десять больше нашей Пензы. Остановился в Балабинской гостинице. Шик прямо сверхъестественный. Переночевал благополучно. Утром велел коридорному начистить сапоги до военного блеска. Спрашиваю. «Где здесь изволит проживать государь-император?» «Представьте себе, в гостинице никто и не знает. Слава богу, околоточный надзиратель на улице помог. В зимнем дворце». «Ну, я туда, на извозчике». «Господи, ну и дворец!» Я там себе, как самая ничтожная мошка, показался. Отовсюду входы и выходы, сто крылет, сто подъездов, и всюду миллионы деловых людей бегают. Я спрашиваю, как подойти к государю по его личному словесному разрешению и даже приглашению? «Не тут-то было!» — спрашивает. «А где у вас бумаги? Где разрешение? Кто за вас ручается?» «Кому вы известны?» И тратата, и трата-та-та я уже потерял присутствие духа, как вдруг подходит ко мне тот самый флигель-адъютант, который на балу на ровчате такие насмешливые вирши складывал. «Здравствуйте!» — кричит пензяк толстопятый. «Как жды вы здоровые! Что в Питере делаете?» Я рассказал этому прекрасному гвардейцу, все мое положение и все мои всякие адские затруднения. он говорит, я понимаю, как вам тяжело в незнакомом городе, да еще без протекции. Подождите меня вот тут, у этой арки, а я вам сейчас разрешение принесу. Сказал и скрылся, а через четверть часа прибегает обратно. Государь очень рад будет увидеть вас в восемь часов за своим интимным чаем. А пока пойдемте немного прогуляемся по Невскому проспекту и у Доминика, и в бильярд поиграем. Ровно в восемь поднялись мы по роскошным мраморным лестницам в верхние, уютные, лишенные всякой фешенебельности домашние палаты молодых государя и государыней. Когда я сделал низкий придворный поклон, Александр Павлович любезно протянул мне руку. Я хотел ее облабызать, но царь не дозволил этого и сказал, «Ручку ты поцелуешь у моей жены, вот. Лизонька, это мой друг из Норовчата. Прошу любить и да жаловать». Ах, если бы ты знала, с каким отменным пафосом он танцует, старинный гросфатор! Я приложился к прекрасной маленькой ручке государыни, и она ласково сказать соизволила, «Очень рада сделать знакомство с вами». Позвольте предложить вам чай». А государь говорит, «Чего хочешь, брат Хохряков, чай или кофе? С позволения вашего императорского величества попросил бы чаю. А с чем предпочитаешь чай, брат Хохряков, со сладким печеньем или с марципаном? Как угодно вашему величеству». «А что, брат Хохряков, а не разбавить ли нам чай китайский?» Настоящим ямайским ромом. Думаю, что не повредит, Ваше Величество. И тут государь обращается к своей парфероносной супруге. — Не знаешь ли, Лизонька, остался ли у нас еще в погребе этот отличный ямайский ром? — Кажется, остался. — И чудесно, — говорит государь. — Ну-ка, полковник, — обращается он к юному флигеле-адъютанту. Идите-ка в погреб, поищите там рюмку покрепче и подушистее. Тот мигом сорвался с места и исчез. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с кувшином бемского граненного хрусталя, наполненным амброзией и нектаром. Понимаете ли, ром из царских погребов, высочайшая во всем мире марка. У нас в Пензе лучшие знатоки вина определяли достоинство хорошего рома по мере того, насколько сильно он пахнул клопом. Но императорский ром, дело совсем другого рода, он благоухал и портвейным, и Хересом, и Малагой, и Доппель-Кюммелем, и Мадерой, и Панаксом, и Резидой, и имел он крепость необычайную. Я с трудом через силу выпил рюмки четыре и больше не мог, натура не позволила. Вежливо, но отказался. В голове зашумело, помню, как адъютант подал мне глазами знак «Уходить». Я низко раскланялся, а государь, смеясь, спросил меня. — А скажи-ка, брат Хохряков, починили в Наровчате тот мост, на котором я чуть-чуть не сломал себе ногу? Мне стыдно и страшно было ответить, и я решился на маленькую ложь. — Государь, — сказал я, уезжая из Наровчата, — я успел заметить лихорадочную работу над возведением отличного каменного моста через эту несчастную речку, но скоростью он будет закончен. Государь и государыня, милостиво простились со мной, флигель адютант проводил меня пешком до моей гостиницы и по дороге все спрашивал меня, весело смеясь, что, брат Хохряков, вкусным я тебя ромом попотчивал. Так мое путешествие в Петербург и прошло благополучно. Но только, господа дворяне, вы уж меня перед моим обожаемым царем не подведите, постройте хороший мост через Безымянку. И все благородное собрание ответило громом рукоплесканий и самыми горячими обещаниями. С того времени прошло сто лет с небольшим. До сегодня дня в Наравчате есть старинная поговорка. Чего, брат Хохряков, хочешь, чаю или сахару, с пирожными или с марципанами, но мост через безымянку так и остался в прежнем ветхом состоянии. И по весне на нем неизменно калечатся люди и лошади. 1933 год